Иногда по тем или иным причинам не предстоит возможности поставить обычную пломбонажевательный зуб. Отличной альтернативой пломбы служит керамическая вкладка. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как происходит восстановление зуба с помощью керамической вкладки. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца и расскажите о нем своим друзьям. И вы можете скачать памятку о том, как ухаживать за керамическими вкладками, пройдя по ссылке под видео. Также по этой ссылке вы можете записаться на консультацию. Обращаясь к нам на прием, пациенты очень часто спрашивают, что в той или иной ситуации для их зубов будет лучше. Мы хотим вообще изготовить обычную пломбу, но иногда по тем или иным причинам не предстоит возможности поставить обычную пломбу на жевательный зуб. Зубы бывают часто разрушены очень сильно, при этом находясь живыми, или высота снижена. Вот. И пациенты спрашивают, говорю, доктор, а что вы вообще посоветуете? Отличная альтернатива пломбы при определенных условиях ей служит керамическая вкладка основным критерием для, для изготовления керамической вкладки служит то, что зуб сильно разрушен к врачам-терапевтам был отправлен пациент к нам в отделение в ортопедическое отделение с просьбой помочь пациенту была изготовлена неоднократно прямая пломба обычная пломба на жевательный зуб но ввиду того что зуб был ранее сильно разрушен и как не спасали этот зубик, все время были какие-то дефекты. То пломбочка с сколется, то кусок зуба отколется. По разным причинам. Но основная задача была сохранить этот зуб живым. Мы вышли из положения, изготовив керамическую вкладку, которая полностью имитировала жевательную поверхность зуба, она не кололась, она в три раза прочнее, чем обычная пломба, и, соответственно, основной критерий оставить зуб живым был соблюден. Пациент получил хорошую реставрацию надолго и сможет и без проблем ей жевать. Как происходит изготовление и установка керамической вкладки на ваш зубик? Вы приходите к нам, проводится анестезия, очищается зуб от налета, изготавливается полость под будущую вкладку, при этом желательно, чтобы зуб был живым. Снимаются оттиски и отдаются в лабораторию. И, естественно, вы уходите с временной пломбой. Далее в лаборатории уже отливаются модели, изготавливается керамическая вкладочка, она прессуется, добавляются цвета, форма, и она приходит к нам, соответственно, в рабочий кабинет. Далее, когда вы пришли на повторный прием, снимается временная пломба мерится вкладка, смотрится, корректируется, спрашивается пациента, все ли ему нравится, все ли ему удобно, комфортно ли располагается эта вкладка. И естественно происходит фиксация. Граница между вкладкой и зубом заполировывается, и пациент отпускается домой. После того как работа сдана, пациент не может отличить разницу между своим естественным зубом, который не готовился, и изготовленной конструкцией. В клинике ⁇ Легкое дыхание ⁇ мы накопили большой опыт работы с керамическими вкладками, поэтому за этой услугой приходите к нам. Для того, чтобы скачать памятку об уходе за керамическими вкладками или записаться на прием, пройдите по ссылке под видео.